Телерадиокомпания ЛТР Новости. В студии вас приветствует Юлия Здравствуйте, Здравствуйте. И сейчас коротко о некоторых важных событиях сегодняшнего дня. Президент с рабочим визитом прибыл в Пекин для участия во втором форуме международного сотрудничества Один пояс, один путь и всемирной садоводческой выставке-2019. Джугур Кукинеш одобрил отчет премьер-министра о работе правительства за 2018 год. Лицензия у компании ЮрАзия азия на геолога разведку урана в пределах Кызылом-Кольской площадки отозвана. Президент с рабочим визитом прибыл в Пекин. Китайские Народной республики глава государства в рамках рабочего визита примет участие во втором форуме международного сотрудничества «Один пояс, один путь» и всемирной садоводческой выставки 2019. На полях форума Сорунбай Джинбеков встретится с председателем КНР Си Дзиньпинем, членом постоянного комитета политбюро ЦК КПК Ван Хунином, руководителями ведущих компаний Китая, намеренных развивать экономическое и инвестиционное сотрудничество с Кыргызстаном, а также с представителями научных кругов. Также президент Сорунбай Байджинбеков посетит выставочные павильоны Кыргызстана и Китая в международном выставочном центре. Совместно с другими, с другими главами делегаций посадят дерево в сквере «Оазис дружбы». Второй форум «Один пояс, один путь» – главное международное мероприятие этого года в Китае. 25-27 апреля в Пекине соберется 37 лидеров государств и правительств. В работе форума примет участие президент Сорун Байджинбеков. 26-28 апреля, где примет участие во втором форуме «Один пояс – один путь» и выступит на одной из сессий своим выступлением, где остановится о вкладе Кыргызстана в развитие данной инициативы и возможностях Кыргызстана, места и роли Кыргызстана в «Одном поясе и одном пути». Концепция «Один пояс, один путь» – международная инициатива Китая по совершенствованию торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки. Это позволит развивать торговые отношения между странами. У Китая и Кыргызстана доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие на всех уровнях. Этому свидетельствует и визит Сорунбай Джейнбекова в КНР в прошлом году, где была подписана совместная декларация об установлении всестороннего стратегического партнерства и ряд других документов, целью которых является укрепление двусторонних отношений. Стоит отметить, что глава Китая Ци Цзиньпинь совершит госвизит в Кыргызстан в 2019 году. Он должен состояться накануне саммита глав государств участников ШОС, который пройдет 14-15 июня 2019 года в Бишкеке. Так, если за 10 месяцев 2017 года сумма товарооборота между Китаем и Кыргызстаном составила 1 миллиард 220 миллионов долларов, за аналогичный период прошлого года этот показатель вырос до 1 миллиарда 600 миллионов долларов. Таким образом, показатель был увеличен на 30%. Сумма экспорта товара из Кыргызстана в Китай за 10 месяцев 2018 года составила порядка 50 миллионов долларов. В столице сегодня прошел международный образовательный форум «Один пояс, один путь». Его участники – педагоги, ученые и юные исследователи. В столицу также приехали делегации ведущих вузов Китая и преподаватели из Юго-Восточной Азии и СНГ. Этот форум уже несколько лет является местом, где в формате диалога рождается новый образ системы образования. Основной целью нашего визита является обмен опытом. На одной площадке мы сможем обсудить совместные действия по согласованному и взаимному развитию сферы высшего образования и науки. Также сотрудничество между странами, расположенными вдоль одного пояса, одного пути. Собравшиеся говорили о том, что надо повышать мотивацию выпускников педвузов и совершенствовать систему профессионального роста учителя. Ведь какие мировые позиции займет Кыргызстан в середине 21 века, во многом зависит от квалифицированных выпускников высших учебных заведений. Форум состоит из двух секций. На этих секциях будут обсуждены вопросы, касающиеся дальнейшего расширения, укрепления, сотрудничества в области значит, совершенствования, развития, Сотрудничество между Китаем и Кыргызстаном в сфере образования и науки продолжает непрерывно расширяться, улучшается качество и увеличивается масштабы взаимодействия. Я уверена, что сегодняшний форум будет способствовать дальнейшему укреплению и развитию кыргызско-китайских научно-образовательных отношений. Какие мировые позиции займет Кыргызстан в середине 21 века, во многом зависит от квалифицированных выпускников высших учебных заведений. Об этом сегодня говорили на авторитетной международной площадке «Один пояс, один путь». В ходе форума состоялось подписание ряда договоров между БГУ и научным журналом Китайской Народной Республики. Кыргызстан и Китай сотрудничают во всех сферах. Отметим, что визит главы государства открывает новые перспективы отношений не только с Китаем, но и с рядом других стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. Как показывает практика встреч на полях ШОС, между нашими странами есть еще огромный запас потенциала во многих сферах. Бишкек. Дюгур-Кукинеш одобрил отчет премьер-министра о работе правительства за 2018 год. Из 114 депутатов за проголосовало 76. Отметим, сегодня было продолжение обсуждения отчета правительства. В ходе заседаний 24 и 25 апреля депутаты поднимали вопросы социально-экономического характера, затронули вопросы привлечения инвестиций в республику, реализации крупных проектов, обсуждалось и обеспечение правопорядка, и безопасность и противодействие коррупции. Особое внимание депутаты обратили на развитие регионов республики. Подробнее в материале в Продолжение обсуждения отчета правительства за прошлый год. Нардепы поднимали вопрос в сферах, которые считаются движущей силой экономики. Среди них горнодобывающая отрасль по итогам 2018 года. Пополнила госбюджет примерно на более чем 19,5 миллиардов сомов, что в сравнении с 2017 годом больше на 215 миллионов сомов. Каковы дальнейшие планы по развитию этой отрасли, поинтересовался нардеп Мирлан Бакеров. Тарма тормогойнча. По горнодобывающей отрасли вы провели сами совещания, прошел и совбез. Кажется, что дело сдвинулось с мертвой точки. В будущем какие планы, какие будут результаты? Мы приняли новое распоряжение, согласно которому мы проводим в порядок половиной тысяч лицензий. Нужно уточнить, как нужно выдавать лицензии, по каким условиям и какую пользу это принесет бюджету. Говоря о развитии экономики, Нарде Пайнура Усмонова отметила, что по официальным данным теневая экономика Кыргызстана составляет 35-40% и задалась вопросом, есть ли у Кабмина варианты выхода из этого положения. По официальным данным, теневая экономика Кыргызстана составляет 35-40%, тогда как некоторые эксперты называют цифру 60%. Сколько средств не поступает в бюджет. Также мы говорим, что цифровизация поможет вывести экономику из тени. По плану и прогнозам, насколько цифровизация сдвинет дело. Россия Федерация... Теневая экономика составляет 24%, однако я думаю, что уровень теневой экономики немного выше. При цифровизации большая часть выйдет из тени. В настоящее время к нам прибыли специалисты, которые внедряли системы фискализации, электронную счет, фактуру и так далее. Я уже провел с ними переговор. У нас подготовлена концепция планируемых мероприятий в данном направлении с учетом опыта Китая, России, Казахстана.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 Скорее разрешить проблему. Вопрос не решался с 2009 года. Вы закон приняли, и вот начались первые шаги. Парламентарии подняли тему касательно проблем мигрантов. Так, нардеп Сагандык Кельдибаев поинтересовался по поводу введенных ограничений Россией на перевод денег в Кыргызстан. Учитывая то, что именно в России больше всего трудятся наших соотечественников, и более 97% переводов идут из этой страны. Депутат спросил, как будет решаться этот вопрос. Россия Около 20 дней прошло, как Россия ввела ограничения на перечисление денег в Кыргызстан. В месяц можно отправлять только 100 тысяч сомов. Кроме того, если раньше с собой можно было провести 10 тысяч долларов, то сейчас можно только 300 тысяч рублей. Насколько это правильнее и как будет решаться этот вопрос? Главный принцип вхождения Кыргызстана в ЕС предусматривает свободный товарооборот и такую же деятельность человеческих ресурсов. Это решение России предполагает защиту своего финансового рынка. Но с нашей же стороны нет никаких ограничений. Поэтому этот вопрос мы будем обсуждать 30-го, когда поедем в Армению. Мы встретимся с Дмитрием Медведевым. Мы должны четко сказать наши требования и чтобы все подписанные соглашения в рамках Союза выполнялись. В целом, в прошлом году было много достижений в работе правительства. Значительное внимание было уделено решению социальных проблем и развития регионов. Но были и упущения. Для их исправления в этом году необходимо предпринимать усиленные меры, отметил спикер парламента Дастамбек Джумабеков.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 Правительство в этом году намерено довести ВВП до более чем 595,5 миллиардов сомов или с ростом в 4%. Планируется обеспечить экспорт на 2 миллиарда долларов, а внешний товарооборот вывести на 7,2 миллиарда долларов. Особое внимание предполагается уделить повышению уровня жизни населения и решению социальных задач. В этом плане предусматривается повышение заработных плат медицинским работникам. Повышение зарплат учителей также ожидается уже с нового учебного года. Ульзада Чубакова Чиндостоктор Бекулу. Лтр Бишкек. Семьдесят камеры установили в одном из микрорайонов столицы. Все они подключены к Рувд Октябрьского района. Это позволит сотрудникам милиции контролировать ситуацию и следить за порядком в городе со своих рабочих мест. Кубатку Баначбекулу продолжит. С введением системы видеонаблюдения работа инспекторов стала проще на порядок. Видео с камер наблюдения выведены на монитор компьютера. Улицы и многолюдные места видны как на ладони. На территории, за которую отвечают сотрудники РОВД Октябрьского района, подключено 72 видеоустройства. Центр мониторинга с аналитикой. Я думаю, в будущем это будем создавать. И мы, главное, лед тронулся. Главное, мы начали это в городе. Это уже хорошо. В этом году, я же говорю, мэром города Бишкек, депутатами, еще где-то 6, более 6 миллионов выделено бюджетом на 2019 год. А доступ только у милиции будет или у районной администрации? Или ну, доступ здесь будет, ну, по запросу, конечно, согласно законодательству. В шестом микрорайоне Бишкека запустили проект «Безопасный микрорайон». Теперь 72 камеры станут помощниками в проведении оперативных работ. Запись хранят.